От имени губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илючина поздравляю всех спортсменов, тренеров, физико-культуры и спорта с Днем физкультурника. Этот замечательный праздник объединяет всех, кто любит спорт вне зависимости от профессии и возраста, национальной и религиозной принадлежности, социального и материального положения. Дорогие спортсмены, действительно, День физкультурника, наверное, один из самых народных праздников, потому что заниматься физкультурой может любой, вне зависимости от пола, возраста и, как бы это ни странно ни звучало, даже от состояния здоровья. Своими знаменами людей разных возрастов, разных профессий. Тех людей, которые сегодня не боятся утренних зарядок, которые не боятся хоккейных коробок, крутых горнолыжных склонов. Я поздравляю всех физкультурников, спортсменов, тренеров, всех тех, кому не безразличный спорт. Ждем физкультурника!